Или просто выкинуть мусор. Я советую вам более осознанно относиться к шопингу. Да, я понимаю, что некоторым это не нравится. То же вы покупаете эту вещь, приходите домой и понимаете, что... Ну, в смысле? Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим о главных ошибках в стиле девушек, которые совершают многие из нас. И если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись и также не забудь поставить колокольчик. Первое, о чем я хочу поговорить, это хранение ненужных вещей. Об этом я уже рассказывала в одном из моих видео. Если интересно, можете также перейти по ссылке внизу под видео и посмотреть. Я уверена в том, что у многих из вас есть такая привычка. Поэтому старайтесь искапливать вещи в своем шкафу. И мы постоянно ошибочно думаем о том, что какая-то вещь может нам пригодиться. Но все же, время идет, фигура наша меняется, в конце концов, вкусы наши меняются а вещи все же висят, и мы их не носим. Также вы можете эти вещи отдать кому-то из своих сестер, или подругам, или тем людям, которые нуждаются в этих вещах. То есть не обязательно их выбрасывать, вы просто переберите свой шкаф и определитесь, что вам нужно, а что вам не нужно. Старайтесь не закламлять свой шкаф теми вещами, которые вы просто не носите. Поэтому чистите свои шкафы и освобождайте место для новых покупок. Следующее, что многие совершают, это покупка вещей на будущее, так сказать. Вы, например, зашли в магазин и видите, М -м, вот это платье я куплю, потому что я его могу одеть на день рождения или куда-то пойти в гости к друзьям, например, да? Но в итоге вы покупаете эту вещь, приходите домой и понимаете, что, ну, в смысле, куда я ее одену один раз, вы должны покупать те вещи, которые у вас будут в круговороте, которые вы сможете носить, постоянно, которые будут комфортны вам хоть каждый день. Также не бойтесь заходить в мужские отделы, вы можете найти очень много интересных и классных вещей, к примеру те же самые худи, футболки, спортивные штаны, ремень, в принципе все что угодно. Если вы любите такой стиль, то обязательно загляните в мужской гардероб и вы откроете для себя что-то новое, то чего не было раньше. Пишите в комментариях, кто сочетает свои вещи с мужским гардеробом, мне будет интересно почитать ваши отзывы. Хочу вам еще сказать по поводу акцентных вещей. Не забывайте о том, что акцентные вещи это хорошо, но если они у вас постоянно и весь шкаф у вас забит именно этими вещами, то это очень плохо. Я даже заметила по себе, так как у меня очень много таких акцентных вещей, а базовых вещей очень мало. Поэтому старайтесь покупать те вещи, которые вам нужны, которые будут подходить под все. Акцентные вещи вы сможете купить в любой момент, их очень много и выбор очень большой. Девушка становится одним большим акцентом. Ее ничего не смущает. Она абсолютно уверена и считает, что ее наряд просто супер. Но нет, девочки, это ее главная ошибка, не делайте так. Например, вы можете купить не джинсы с вышивкой, а обычные синие джинсы, которые будут подходить под все. Также насчет жакетов, футболок и всего остального, старайтесь придерживаться какого-то равновесия в своем гардеробе. Также вы не должны покупать вещи, которые вам не нравятся, если даже они в тренде. Да, эта вещь может быть на всех соцсетях, но это не обязательно должна быть та вещь, которую вы должны купить. Если она трендовая, якобы, и все ее носят, она как быстро... Пришла к нам в трейд, она также быстро и уйдет. Поэтому покупайте те вещи, которые нравятся вам. Очень часто, когда эта вещь заполняет все, все сети, она везде присутствует, она очень быстро уходит на задний план. И в будущем она станет анти-трендом. И в принципе это логично. Поэтому прежде чем купить эту вещь, вам нужно прежде всего подумать, сочетается ли она с вашим гардеробом, подходит ли она вашей фигуре, даже если она в тренде. Если вы чувствуете, что неловко выглядите в модном наряде, или близкие вам говорят, что вы это надели зря, может быть стоит взглянуть на себя более объективно? Очень часто, даже сами не осознавая того, мы совершаем с вами импульсивные покупки. Как вы уже заметили, это очень распространенная ошибка всех девушек. Только начинаются скидки в магазинах, и мы тут же бежим за новыми покупками. Но в итоге потом получается, что эта вещь просто не сочетается ни с одной вещью в вашем гардеробе. Поэтому если вы идете в магазин за покупками, обязательно думайте о том, что вы собираетесь покупать, даже если это на скидках. Да, я понимаю, что некоторым это не нравится, и многие, кто не признают такого, но мне, например, очень нравится сочетать серебро с золотом, оно как-то смотрится очень классно и гармонично. Если вы не боитесь экспериментировать, то попробуйте, вам понравится. Следующая ошибка, которую совершают многие, это покупать вещи конкретно определенного размера. Мы можем примерять одну и ту же вещь, например, джинсы одного и того же размера, но она может сидеть по-разному, так как бренд разный, и поэтому разница большая. Не совершайте этих ошибок и старайтесь подбирать под себя, и неважно важно, M это или S, или даже та же самая футболка, взять, например, размера XL, если оно сидит на вас очень классно и круто, почему бы и нет? Итак, самое основное, как же найти свой стиль? Да, искать его не нужно, вот я вам открою секрет. Его нужно просто создавать. Вы должны покупать те вещи, которые вам нравятся, которые в тренде, которые вам подходят. Именно те вещи, которые вы будете носить, которые не будут у вас лежать в гардеробе. Также вы можете вдохновляться любыми популярными блогерами, которые выставляют свои фотографии. Вы можете что-то увидеть и захотеть себе такое же. Но вы не должны забывать о том, что... Это вещь должна подходить вам. Добавляйте аксессуары. Это поможет превратить любой базовый образ в стильный. Вы можете стать скульптором своего тела, привлекать внимание яркими аксессуарами на ту часть своего тела, которая вам нравится больше всего. Тем самым отвлекая от тех частей тела, которые вам не нравятся. Аксессуары в вашем образе могут быть абсолютно любые, которые вам нравятся. Это может быть сумка, это может быть ремень, это могут быть какие-то аксессуары в виде колец, подвесок, в принципе, все что угодно. Также не забывайте о солнцезащитных очках. Обязательно составляйте образы в путешествия. Это очень удобно и классно. Вы можете взять какую-то одну центральную вещь, к примеру, джинсы или та же самая футболка. И сочетать ее с несколькими вещами, чтобы вам было намного проще. И так вы возьмете меньше вещей, но у вас будет очень много стильных образов. Также многие боятся совершать покупки через интернет. Вы не должны этого бояться, так как сейчас так сказать, век технологий. Сейчас все заказывают одежду через интернет. Вы можете посмотреть ту же самую размерную сетку, состав ткани. Вы можете посмотреть на рост, объем модели. Также вы можете сделать соотношение себя и той же модели и понять, подходит вам эта вещь или нет. Поэтому старайтесь не бояться заказывать вещи онлайн через интернет. Если вам эта вещь понравилась, то пожалуйста. Обязательно обращайте на состав ткани, это тоже очень важно, так как скоро лето и хочется, чтобы вещь была приятная к телу, носилась долго. Спасибо огромное, ребята, за то, что посмотрели это видео. У меня на сегодня все, ну а мы с вами увидимся в следующем ролике. Всем пока!